Что случилось в этот день 50 лет назад со стороны миссии «Аполлон-1»? Они задохнулись. Исторический рекорд установила петиция с требованием обнародовать налоговую декларацию президента, но он ее не опубликует. Прекрасному бешеному псу дано право на пытки, но он не считает их необходимым инструментом. Учительница из Техаса совершила вводное покушение на телевизионного Дональда Трампа. Здравствуйте, это программа «Сегодня в Америке» в студии с обзором основных и наиболее интересных событий пятницы Сергей Гордеев.